Приветствую вас друзья на канале индекс Rate, анализ рынка на сегодня 9 июля 2022 года. Сегодня мы с вами разберем главную криптовалюту Посмотрим на некоторые индексные и фундаментальные показатели А также разберем рыночные индикаторы на платформе TradingView Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал То рекомендую обязательно подписаться, оставить лайки Поддержать канал комментариями и обязательно нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео На главной страничке YouTube канала есть ссылочки на страничку TradingView Где выходят обзоры в видеоформате, а также на сообщество ВКонтакте И рекомендую обязательно подписаться на телеграм канал и Telegram чат Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а мы с вами давайте начнем на рынке по-прежнему экстремальный страх индикатор показывает нам отметочку 24 тепловая карта криптовалют показывает зеленую динамику у нас идет хороший отскок если мы посмотрим на индикаторы по главной криптовалюте мы видим значение нейтральной зоны также давайте посмотрим что у нас с ликвидациями за последние сутки ликвидировано было 30 тысяч с небольшим трейдеров на общую сумму почти 95 миллионов долларов и если посмотреть на соотношение коротких и длинных позиций, также за последние 24 часа у нас с небольшим перевесом преобладают лонговые позиции 50,47%. В отношении альт-сезона у нас по-прежнему биткоин-сезон, мы так и двигаемся в районе отметочки 20. Давайте сразу посмотрим на доминацию. Доминация у нас немного прирастает, 44% пытается прорваться через уровень локального FIBA и закрепиться за ним. Обратите внимание, если это удастся сделать, то мы можем увидеть 45% и дальше. Если смотреть на дневной таймфрейм, то сейчас завершилась нисходящая динамика, переходит в зеленую зону, то есть есть шанс, что мы будем развиваться в обратном направлении. Обратите внимание, идет пересечение по полотну индикатора и это означает, что мы можем сейчас начать разворачиваться и потихонечку прирастать в зеленую зону. Если это произойдет, то естественно альты будут отставать, а биткоин будет активно прирастать и такой отскок на самом деле ждут уже все очень давно. Также обратите внимание, на сафере у нас активный зеленый манифлоу, но он немножко намекает нам на то, что он стихает. Поэтому сейчас RSI находится уже в перегретости. Мы можем, конечно, еще немножко подвигаться. Но мне кажется, что если мы дойдем до отметки 45, мы после нее начнем коррекцию. Но это на дневном таймфрейме. А вот если мы откроем с вами недельку, мы с вами объективно видим, что у нас есть намек на выход в зеленый денежный поток. И если это произойдет, неважно, где сейчас находится RSI, это недельный таймфрейм. Мы можем вот так скорректироваться. После чего направиться в зеленом Money Flow на самом деле покорять отметки гораздо выше, чем 45. Это стоит обязательно учитывать в своих трейдах. Ну и давайте посмотрим на один фундаментальный показатель. Он периодически бывает предметом рассмотрения в моих обзорах. Это индикатор активных адресов и сентимента. Этот индикатор очень хорошо в среднесрочной перспективе показывает цикличность рынка. Здесь речь идет о 28 дневном изменении активных адресов в процентном соотношении, а также изменении за этот же период цены. И обратите внимание, индикатор всегда очень четко отрабатывает циклы. Если индикатор находится в нижних значениях, причем это относится и как к изменению, адресов и также относится к изменению цены за этот период. Отсюда снизу мы начинаем прирастать вверх. Соответственно, индикатор, когда толкается вверх, у нас толкается вверх цена. Мы не можем точно определить, насколько цена поднимется вверх или насколько опустится, если она уже в перегретости. Но точно понимаем, что сейчас в среднесрочных э, каких-то торговых решениях мы можем полагаться на этот индикатор, чем того, что в любом случае отскок какой-то должен будет произойти. Либо он происходит прямо сейчас. Обратите внимание, по индексу доллара мы пытаемся прорваться за верхнюю границу глобального FIBA 106,5% и закрепиться выше там. Если это удастся, мы увидим попыточку прорваться в зону 112. Пока на 117 индекс я не жду, но у нас индикаторы трендов показывают активный рост. У нас зеленая кривая по ADX двигается наверх. У нас также трендовый индикатор сейчас показывает, что мы растем достаточно активно. Если мы продолжим сейчас активный манифлоу, если мы посмотрим на сайфер, то движение по сайферу у нас сейчас активно развивается. Обратите внимание, у нас RSI стахастик двигается снизу вверх, но уже потихонечку идут намеки. На то, что мы перегреваемся Стоит понаблюдать, что будет происходить именно с этим показателем Потому что индекс доллара США в большей степени обратно коррелирует с главной криптовалютой По биткоину мы сейчас немножечко в приросте Потому что если смотреть на основные бенчмарки Мы видим, что высокотехнологичный сектор закрылся с небольшим приростом в зеленой зоне Также с небольшим отрицательным значением практически на нулях Закрылся S&P 500 и промышленный Dow Jones Чуть-чуть с небольшим тоже отрицательным значением завершил недельные торги Обратите внимание теперь на главную криптовалюту. Давайте посмотрим сразу с недельного таймфрейма. И сразу же посмотрим на эту когорту индикаторов. Неделька по-прежнему у нас выглядит просто прекрасно. Мы продолжаем сейчас движение снизу вверх. Пытаемся, вернее, продолжить. Свеча у нас последняя недельная практически полностью осталась внутри предыдущей. Это означает, что потихонечку динамика спадает. Индикатор ADX внизу показывает, что да, красный тренд развивается. Полотно красное, кривая тоже красная. Но она уже достигает средних значений. И сейчас речь пойдет о том, что мы либо разовьем этот тренд дальше, либо она оттолкнется и уйдет вниз. Собственно говоря, если посмотреть внимательно на индикатор Сайфер, то мы уже очень хорошо сейчас на недельке выглядим с точки зрения глобальной перепроданности. То же самое происходит и на двухнедельном таймфрейме. Мы практически завершили формирование волны моментума. Гребень волны на двухнедельке сейчас закругляется. Цена средневзвешенной объемом тоже находится в нижних значениях и будет пересекаться снизу вверх. Динамика не завершена. Но потихонечку начинаем спадать Если не будет никакого негативного триггера Скорее всего спад начнет потихонечку происходить И ближе к концу лету, начало осени По крайней мере по моим ощущениям Мы должны будем уйти уже в потихонечку В накопительный такой период э, С приростом к главной криптовалюте Если мы посмотрим на недельный таймфрейм Сейчас идет попытка отскока Мы отрисовали якорную волну, триггерную волну После того как завершили отработку В небольшой динамике Вот этой бычьей дивергенции Сейчас пытаемся чуть-чуть прорасти и прорваться через пунктирную паутины вот здесь. Закрепиться за ней за отметкой 21,5. Обратите внимание, сейчас курс на момент обзора составляет 21 700 долларов США за один биткоин. Если нам удастся вырваться и прорваться через сетку ema на Cypher-A, то следующим сопротивлением у нас будет 22 800, примерно вот эта зона. Также стоит обратить внимание, что цена среди взвешенного объемом уже перегрета, но мы не закончили формирование волны моментума. А это может в свою очередь произойти вот таким вот образом. То есть мы подвигаемся еще какое-то время, волна. Откорректируется, после чего и мы тоже пойдем на коррекцию но если сейчас произойдет то чего многие ожидают уход денежного потока в зеленую зону деньги начнут заходить в актив и если он начнет хотя бы более активнее развиваться чем это было в период марта 22 года то мы можем увидеть попытку прорваться все таки в зону 25 с половиной 26 с половиной если смотреть на короткие часы на 6 часах потихонечку динамика затухает и скорее всего на выходных мы можем увидеть как коррекционное снижение либо коррекция будет незначительной но по крайней мере 6 часов показывает уход в красную зону rsi стахастик двигается сверху вниз и также классический rsi находится тоже в перегретости но при этом трендовый индикатор говорит нам о том что мы еще все еще в восходящей динамике. давайте посмотрим на другую когорту индикаторов на младших часах я хочу в первую очередь посмотреть на секвентал секвентал завершил формирование тренда и сейчас пока еще не отрисовывает нисходящую динамику но мы видим с вами что 9 свеча подсветила с красным уже вот последние две свечи уже показывают как нисходящую динамику то есть одна один и два сейчас рисуются доджи есть некая неопределенность. И при этом стоит обратить внимание, что на 6 часах мы находимся на 100-дневной экспоненциальной средней скользящей. Она сейчас выступает для нас основным уровнем динамичного сопротивления. Ближайший уровень, как я уже сказал, зона 22.700, 22.800. Вот здесь, на пунктирной трендовой паутины. Обратите внимание на канал Боллинджера на коротких часах. Он нам намекает на то, что очень сильно сужается ценовой диапазон. При этом обратите внимание, индикатор Cypher A рисует красный Бриллиант, намекая на то, что мы сейчас можем очень активно уйти в нисходящую динамику. Если хотите подтверждение этого, то стоит обязательно посмотреть на 6-часовой таймфрейм. Мы ушли в перегретость к верхней границе Боллинджера, Сейчас двигаемся в средние значения. Прорыв 21.5, примерно 21.300 сейчас находится пунктирная трендовая паутина. Если прорываем этот уровень, это же и верхняя граница практически индикатора EMA Cypher. A. И если это произойдет, и мы здесь не удержимся, то мы уйдем к средней границе на отметку 2700-2800. И если там не удерживаемся, уходим на 20-100-200 пунктирная паутина. И нижняя граница находится на отметке 19,5. Риск такой сохраняется. Индикатор говорит нам о том, что мы двигаемся в активном красном денежном потоке, но только в его начале. Начало активного красного денежного потока. И продолжится динамика может. Опять-таки, индикатор не покажет, насколько и до какого времени это стоит ожидать. Но если посмотреть на старшие часы, мы тоже можем видеть, что у нас есть небольшая уже перегретость по движению в рамках канала Боллинджера. То есть мы от нижней границы дошли до верхней. И теперь вопрос: скорректируемся от средней и продолжим динамику, либо уйдем вниз. Рынок будет на выходных, я думаю, что либо ожидать какого-то триггера, либо уйдет в какой-то диапазон. Также давайте посмотрим еще и другую группу индикаторов. Индикатор EMA Ribbon И индикатор настроения Обратите внимание Индикатор EMA Ribbon Я всегда и не первый раз об этом говорю Что цена всегда возвращается к сетке Вот сейчас мы вернулись Сейчас стоит главный вопрос Сможем ли мы прорваться вот за вот эти объемы Если нам удастся прорваться за этот уровень То есть 21,5 Как раз среднее значение этих объемов То мы уйдем вверх Индикатор намекает на то Что мы пытаемся уйти в горизонтальное положение Потому что прорыв сетки Ценой всегда происходит в горизонтальном положении самой сетки И за этим уровнем Сейчас очень важно наблюдать Обратите внимание, индикатор настроений нам сейчас говорит Что мы уходим сейчас от медвежьей динамики И потихонечку начинают доминировать бычьи настроения Но опять-таки, как произойдет развязка после выходных Надо будет наблюдать с открытием фондового рынка Еще одна когорта индикаторов Для того, чтобы дать более глобальную оценку Обратите внимание на дневной таймфрейм. Сейчас на дневном таймфрейме индикатор волчьей стаи завершил восходящую динамику и ушел в горизонтальное положение. Если я приближу этот индикатор, вам будет сразу видно. Обратите внимание, он сейчас заворачивается, то есть идет намек на то, что будет заворот, и мы уйдем тестить опять средние значения, либо наоборот их пересечем и уйдем еще ниже. Поэтому будьте сейчас очень внимательны, о особенности это речь идет о старших часах. Ну и давайте сейчас посмотрим еще и на сетку Супер это глобальный индикатор поскольку берет очень большой разбег таймфреймов я имею ввиду экспоненциальных средних скользящих которые заложены в любой сетке и моей обратите внимание мы сейчас только у нижней ее границы но она идет в засвете оранжевой нижней кривых то есть это означает, что она потихонечку намекает, что будет загибаться. Обычно оранжевый цвет появляется, когда идет нисходящая динамика и попытка загиба. Если посмотреть на младшие часы, то мы фактически сейчас прорвались за треугольную формацию и пытаемся закрепиться сверху. То есть по логике... Если говорить о классическом техническом анализе отработки паттернов либо прорыва через трендовых направляющих, то мы должны сделать сначала ретест и после этого только будем отскакивать. Также обратите внимание, что на 6 часах поддержкой выступает как раз таки в верхней границе этой треугольной формации выступает 50-я экспоненциальная среднескользящая режимовинг, она же консолидируется на пунктирной трендовой паутины. По сути, все технические показатели сходятся воедино и сейчас вот этот ретест нам необходим. Если не прорвемся внутрь опять этой треугольной формации и оскочим, то здесь можно будет уже рассматривать какие-то краткосрочные трейды сейчас я бы воздержался в любом случае потому что очень мало намеков на то, в какую сторону мы будем двигаться, есть абсолютно точный диапазон, даже на совсем маленьких минутах для интрадей трейдинга у нас Доджи волчок, доджи волчок. Вот так сейчас идет у нас отработка на младших часах. Но при этом Cypher говорит о том, что мы сейчас находимся в нижних значениях по индикатору RSI Stochastic. И также волна Momentum завершает свою отрисовку. Более того, цена среди объемом на 15 минутки тоже внизу. То есть по логике сейчас через какое-то накопление может быть отстрел. Но опять-таки это красный манифлоу, отстрел может быть незначительный до 50 мувинга в рамках 15 минут. 21,5, как я уже говорил, это ключевой уровень объемов и сейчас консолидации, которые нам нужно преодолеть. Вот так на сегодня выглядит основная криптовалюта. Хочу всех мусульман поздравить с большим праздником Курбан-Байрам, пожелать всем благополучия и здоровья. Ну а мы с вами, наверное, теперь встретимся в понедельник. С вами был Гоша, канал IndexRate. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до новых встреч.